В Google Merchant Center появился отчет о конкурентной видимости, анонсированный в мае. С его помощью можно оценить конкурентную среду на уровне той или иной категории товаров и принять меры для улучшения видимости своих рекламных объявлений. Отчет о конкурентной видимости содержит несколько новых метрик. Относительная видимость – это как часто отображаются предложения конкурентов по сравнению с вашими предложениями. Частота перекрытия страниц. Как часто реклама конкурентов отображается на одной странице с вашей? Превосходящая позиция. Как часто предложение конкурента размещалось на более высокой позиции на странице, чем ваше предложение? Чтобы посмотреть этот отчет, нужно войти в свою учетную запись Merchant Center, выбрать в меню «Эффективность», а затем «Конкурентную видимость». Отчет пока находится в стадии бета-тестирования и доступен для ограниченного числа рекламодателей. А новое решение Sentimoney облегчает загрузку очень больших списков товаров в Merchant Center и позволяет избежать перегрузки API. Sentimoney – это настраиваемый процессор крупных файлов, способный разбивать текстовые файлы на куски, обрабатывать их в соответствии со стратегическим шаблоном и сохранять результаты для составления отчетов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!